В 1568 году по приказу Инфанты Марии, дочери короля Мануэла I, была построена церковь Святой Инграсии на месте, где ранее располагался монастырь XII века. Она была разрушена штормом в 1681 году. После этого началось строительство длиной почти в 300 лет. У лиссабонцев даже возникла поговорка «э кому образ де Санта Инграсия, как работы Святой Инграсии, так обычно говорят о том, что не имеет конца. Первый камень нынешнего здания был заложен в 1682 году. Архитектором выступал Жуао Антунеш. Он был первым в стране, кто построил здание в стиле барокко. Мастер вел строительство до последнего дня своей жизни, 30 лет. Но работы так и не были закончены. После его смерти в 1712 году король Жуао V потерял интерес к проекту, и он был заморожен вплоть до 20 века. Только в 1960 году церковь была достроена и состоялось торжественное открытие. В 1910 она становится национальным памятником, а в 1916-м Антонио Салазар наделяет ее званием национального пантеона Португалии. Замечу, что церковь на тот момент была все еще не В пантеоне покоятся великие люди страны. Кроме этого, здесь вы сможете встретить кинотафы известных португальцев – Вашку да Гамма, Луиш де Камош, Нуну Алвареш Перейра, Педро Алвареш Кабрал, Афонсу де Албукерке и Генриху мореплавателю. С этой церковью связывают легенду, которая якобы объясняет столь продолжительные строительные работы. Говорят, рядом с ее стенами был заживо сожжен молодой юноша по имени Симау Пиреш Солис. Как все было? Юноша сильно любил прекрасную девушку по имени Виолента. Но так как ее отец был против их чувств, что по его воле красавица была вынуждена стать послушницей. Это не помешало влюбленным продолжать свои встречи. Каждую ночь Симау приезжал к стенам церкви, копыта своей лошади обматывал тряпками, чтобы не шуметь. Однажды он предложил Виоленте убежать вместе, и на размышление дал любимой один день. Но на следующее утро юношу разбудили стражи короля и обвинили в краже церковных реликвий. А так как парня очень часто видели возле церкви, и выглядел он подозрительно, то на суде этого было достаточно. Его приговор — смерть на костре возле стен Святой Инграссии. Сима утвердил, что он невиновен, а истинную причину столь частого нахождения рядом со злосчастной церковью он не мог сказать, так как защищал влюбленную 31 января 1631 года приговор суда был исполнен. Но перед смертью парень прокричал, «Так как я умираю невиновным, так и строительство никогда не закончится». Было ли так на самом деле или это вымысел, уже не разберешь. Но то, что церковь строили 278 лет, заставляет поверить городской легенде. На крыше пантеона находится смотровая площадка, а рядом с ним по субботам и вторникам проходит блошиный рынок, который называется Фейра де Ладро рынок воровки. Советую посетить, но не забывайте приглядывать за своими вещами. А если вы захотите заказать экскурсию по Лиссабону без посредников, вы всегда можете это сделать на нашем сайте visportugal.com. И приезжайте к нам!